Ну, перевал Кармонжон славен тем, что в двух километрах от него лазурит шахрон Бомонжон, где веками добывались лазуриты. Лазурит – это синий камешек, очень красивый, и цена у него красивый килограмм лазурита, а его как мрамор там. Три долларов, его везли в Пакистан, продавали, покупали оружие, или оружие везли в Афганистан, а там мы пытались это оружие перехватить, уничтожая караваны с этим оружием со стороны Пакистана. Ну, вот песня такая... Переван, корабль, уж и на картине, он только кир, он только да. Только птицам видено, что уходят ли в какарела, И ломают нас Пакистан. Только птицам видено, что уходят ли в какарела, И ломают нас Пакистан. Переван, корабль, уж шахты, на тропа по леднику, Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Бедучастны и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Бедучастны и к другу, и к врагу. Горевал каранжон, здесь веками тихо-тихо, Облака, как и весь небес, Здесь мы лезли на рожон, и рассерженные дико я повторила а АКС. Есть лезвая на рожон и рассерженный вика Эхо вторила раскатом покорез. Говорят, познай себя, а мы познали много больше, Жизнь оценивая заново свою, Что судьбы бывают дни, нить, Самые тонкие нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Что судьбы бывают бывает нить, Самые тонкие нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания ордена, были звезды на погоне, и этим не забудется богам. Сколько там осталось нас, на камнях Карлужона, Столько в памяти не вылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Карлужона, Столько в памяти не вылеченных ран. Перевал Карлужон, нищина На карте он пупки, он тонким дам. И только птицам видимо, что уходит легкокрыла, зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам видено, что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Тут есть